SCP-455 – это заброшенный грузовой корабль, потерпевший крушение и севший на мель недалеко от южного побережья Чили. От 85 до 90% корабля покрыта ржавчиной, а большая часть судна повреждена и находится под водой. Снаружи SCP-455 выглядит не аномально, однако внутренняя структура гораздо больше, чем это можно было бы предположить по внешним признакам, а также не имеет затопления, несмотря на наличие нескольких больших отверстий в корпусе корабля часть корабля представляет собой беспорядочное скопление комнат, залов, лестниц и тревожных конструкций, некоторые из которых даже сделаны из частей человеческого тела. Одна комната спасателей обнаружила комнату, полностью состоящую из тысячи тысяч человеческих зубов. Другая команда попала в машинное отделение, почувствовав странный запах, доносящийся изнутри. Попав туда, они обнаружили, что зубчатые ремни двигателя были сплетены из человеческих сухожилий. Команды, обследовавшие корабль, обнаружили, коридор, который каким-то образом тянулся более 180 метров. Другая команда обнаружила помещение, которое использовалось как своего рода тренажерный зал с аномальными стальными стенами, которые почему-то были мягкими и податливыми, как и риски. Те, кто проникал внутрь грузового корабля, сообщали, что испытывали сильные зрительные и слуховые галлюцинации, что объясняется когнитоопасной природой аномалии. Первоначальная поисковая группа, отправленная на 455, нашла путь к центральной навигационной комнате но вскоре после сообщения об обнаружении потерялась затем за поисковой группой была отправлена спасательная группа но и они потерялись вскоре после того как сообщили что слышали крики в настоящее время существуют планы по исследованию 455 с помощью автономных роботов поскольку 455 по своей природе враждебен ко всему человеческому SCP 455 все еще остается относительно загадочной аномалией однако более четкое представление об опасности исходящая от 455, можно получить из подробных журналов нескольких обреченных экспедиций под его ржавой палубой. В журнале эксперимента 455 подробно описана первоначальная разведывательная миссия, проведенная полевыми агентами фонда. Впервые корабль попал в поле зрения фонда после того, как вблизи него пропала гражданская спасательная команда. Фонд в то время классифицировал потенциальную аномалию как малоопасную и отправил команду из пяти полевых агентов, оснащенных оборудованием для борьбы, со стандартными гуманоидными агрессорами. Этой команде, известной как «Команда-1», фонд предоставил длинный поводок и большую свободу в выполнении своей миссии. Их единственным приказом было выяснить, что случилось с гражданскими исследователями. Однако вскоре «Команда-1» потеряла связь и оставалась недоступной в течение трех дней. Именно в этот момент на SCP-455 была отправлена более вооруженная «Команда-2». Фонд приказал им оставаться в постоянном контакте на протяжении всего времени, надеясь предотвратить повторение того, что произошло с Командой-1. Когда Команда-2 только прибыла, они осмотрели лагерь Команды-1. Все признаки указывали на то, что Команда не ожидала исчезновения. Эта теория основывалась на найденной в лагере рисоварке, которая была оставлена включенной и теперь была наполнена приготовленной пищей. Команда-2 проверила журналы на выброшенном ноутбуке Команда-1 и обнаружила, что среди их последних записей была подробная информация о том, что они слышали голоса, раздававшиеся под палубой SCP-455. С разрешения штаба, который должен был прослушивать их по прямой аудиосвязи, команда 2 спустилась по лестнице на командные палубы корабля. Там команда обнаружила первую крупную пространственную аномалию. Они обнаружили, что путь вниз корабля был невероятно долгим. На лестницу ушло около 30 минут, но на то, чтобы подняться обратно, потребовалось всего 2 минуты. Они спустились на три палубы, но на обход каждой из них ушло Шло целых 10 минут. В этот момент аудиосвязь замолчала и в штабе началась паника. Команда 2 молчала целых 16 часов, до такой степени, что штаб начал уже подумывать о том, чтобы послать третью команду. Но затем, наконец, они снова вышли на связь. Однако, когда штаб спросил команду 2, почему они молчали так долго, они выглядели растерянными и сказали, что молчали всего несколько мгновений. Штаб отдал команде 2 новый приказ. Найдите путь в нижнюю часть корабля, затем немедленно выбирайте Наружу. Команда 2 продолжала спускаться, пока наконец не достигла нижней палубы. Однако на нижней палубе они встретили нечто странное. Металлическая дверь, которая оказалась странно девственной, совершенно не сочеталась с гнилью и ржавчиной, покрывшими остальную часть корабля. Команда вошла в дверь, но она закрылась и заперлась за ними. Именно тогда, когда они оказались в ловушке на нижней палубе, начался настоящий ад. Команда 2 обнаружила сгрудившихся вокруг нижней палубы людей, которые которые, похоже, были в ловушке. Сначала они не могли их идентифицировать, но предположили, что это должно быть команда 1 и гражданская спасательная команда. Но в этот момент у команды 2 начались перебои со связью и со штабом. Когда связь наконец была восстановлена, команда 2 была в слепой панике. Члены команды каким-то образом пропали. Связь снова прервалась всего на мгновение, и когда она возобновилась, штаб был на связи с выжившими членами команды 2 – Бейкером, Дженсоном и Томасом. Бейкер выглядел так, словно он сломался и был напуган. Когда штаб спросил, что происходит, Бейкер рассказал, что они пробыли в ловушке несколько недель, хотя штабу казалось, что прошло всего несколько секунд. Он рассказал, что это было страшное испытание, что они оказались в ловушке в постоянно расширяющемся, в постоянно меняющемся лабиринте этажей и коридоров. Но Они вышли только потому, что нашли свежую еду в одной из комнат экипажа. И насколько они знали, они были единственными выжившими, в этот момент штаб сказал им, что найти свежую еду невозможно. Корабль потерпел крушение и находился на том же месте более 30 лет. Чтобы они не ели, это была ненормальная пища. Бейкер выглядел озадаченным, а затем погрузился в глубокое молчание. Несколько мгновений спустя по аудиосвязи прозвучало несколько выстрелов, а затем команда 2 замолчала навсегда. Затем была отправлена третья команда, хорошо вооруженная разведгруппа, известная как команда 3. Они получили что-то указания не спускаться под палубу, а использовать мощные фонари и осветительные ракеты, чтобы как можно лучше изучить, что происходит на нижних уровнях корабля. Под палубой они не обнаружили никаких признаков жизни, а пыль, покрывавшая все вокруг, была настолько густой, что казалось, будто к ней не прикасались годами, не желая повторять ошибку с отправкой неподготовленных групп полевых агентов без надлежащих ресурсов. Фонд сформировал элитную поисковую группу из опытных исследователей и агентов. Они были отправлены самым современным оборудованием и у них был техник, который оставался наверху, чтобы отслеживать их передвижение. У них даже была вторая команда из пяти человек под кодовым названием «вытяжной трос». Затем команда 3 разделилась, часть членов вошла в корабль по лестнице, а часть через грузовой отсек. Несмотря на все их приготовления, миссия с элитной командой все равно погрузилась в хаос. Пространство внутри корабля снова исказилось, в результате чего многие были напуганы и дезориентированы а некоторые вовсе исчезли. Очевидцы рассказывают, что стены и пол изменились. В некоторых случаях они стали туманными, так будто произошла утечка газа. Некоторые члены команды, в том числе Эрик, также сообщили, что видели странных людей внутри корабля. Однако, когда Эрик подошел к одному из них, остальные члены команды услышали выстрелы, а Эрик и незнакомец исчезли. Временные искажения также сыграли свою роль, в результате чего первые пять минут миссии показались находящимся в Внутри людям десятью часами. К счастью, штаб успел вовремя отдать приказ об эвакуации, и большая часть команды, за исключением четырех человек, пропавших внутри, смогла выбраться из хаоса. Эрик, однако, пропал без вести по сей день, вместе с членами команды 1, команды 2 и первоначальной гражданской спасательной команды. Но почему команда 3 выжила и смогла спастись, в то время как многие другие не смогли? Одна из гипотез, выдвинутых исследователями фонда SCP, заключается в том, что последняя команда в основном выжила, потому что не стала есть пищу внутри корабля, ошибку которую совершили все остальные команды. Но неудача в этой экскурсии не помешала фонду предпринять еще одну попытку пилотируемой миссии. Они привлекли трех членов мобильной оперативной группы z 9 также известных как Ротокрысы, вместе с небольшой группой полевых агентов и Д-классом. Они вошли в 455, более квалифицированные и с лучшим оборудованием, чем любая из предыдущих команд. Но даже этого оказалось недостаточно для спасения. Им пришлось столкнуться с наводнением в неаномальной части корабля и сразу же столкнуться с пространственными искажениями при входе в более аномальные области. Между членами команды начались споры из-за аномальных свойств места, а может просто из-за стресса. Но в любом случае они отвлекли внимание, когда команде больше всего требовалась координация и сосредоточенность. Прежде чем они успели осознать, что произошло, Дикласс среди них уже исчез. но... Они продолжали упорствовать, пройдя через затопленный коридор и открыв пространство над палубой. В этот момент затопленный коридор исчез позади них, и они обнаружили, что оказались в ловушке. Остальные аудиозаписи, сделанные во время этой экспедиции, показывают мрачные результаты для кротокрыс. Команда медленно сходила с ума в недрах корабля, а затем исчезла один за другим, поскольку сила 455 разрушала и их разум. После этого катастрофического результата больше не было предпринято ни одной попытки пилотируем миссии Фонд считает всех, кто затерялся внутри 455, погибшим, и для их блага это предположение надеюсь верно. Хотя 455 может посеять хаос среди тех, кто вступает с ними в физический контакт, его положение в море позволяет относительно легко изолировать его, и ему была присвоена классификация Евклид. Самая большая проблема, которую предоставляет для фонда 455, это просто не подпускать к нему людей. Поскольку 455 не может быть перемещен в другое место для более надежной изоляции, гражданские лица должны быть ограждены от него любой ценой. Люди, пытающиеся проникнуть на 455, должны быть задержаны любыми необходимыми средствами, а любые пилотируемые миссии на 455 запрещены. Ни один человек не должен находиться в непосредственной близости от 455 более 5 минут, а также не разрешается проводить какие-либо тесты внутри или вокруг корабля. Любой физический контакт с 455 запрещен, а персонал, нарушающий этот приказ, должен быть помещен чем в карантин. все галлюцинации вызванные близостью 455 должны регистрироваться, а все, кто испытывает такие галлюцинации должны немедленно быть переведены на другое задание.